Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске Дубай, 2023 год. Расскажу, зачем мы сюда приехали. И сразу хочу сказать, что на момент выпуска видео я уже буду в Сочи. А это значит, что я по-прежнему на связи. И если вам нужна недвижимость в городе Сочи, то, конечно же, звоните, пишите. И если вы впервые на моем канале, нужно подписаться. Не забыть там поставить колокольчик, чтобы не пропускать интересные предложения. А мы остановились в дубай марине это, пожалуй, одно из самых туристических мест в Дубае. Вот так 22 января 2023 года выглядит набережная в Дубае. А вот тот островок уже называется Блю Ватрас. Вот идет через него мостик. И эту локацию я вам тоже обязательно покажу. Вообще выпуск должен быть насыщенным, поэтому не переключайтесь, досмотрите видео до конца, будет познавательно. И за мои старания попрошу вас поставить лайк и написать что-нибудь в комментариях. В январе в Дубае, пожалуй, самое такое мягкое время года. Сейчас температура плюс 23, а температура воды где-то 20-22 градуса. Конечно же, здесь очень много русскоязычного населения. Поговаривают, что россиян здесь проживает, наверное, миллиона-полтора. Это только зарегистрированных людей. Такая имитация озера. Вечером оно смотрится совсем по-другому. Но архитектура здесь, конечно, на самом высшем уровне, я считаю. Это первая береговая линия. А мы заселились прямо на параллельной улице. Видите, в Дубае уже машина на воде. А лет через пять будут воздушные такси. То есть на первой береговой линии расположена набережная, ряд ресторанов. Ну, а на второй береговой линии, назову ее так, она в 50 метрах. А уже располагаются апартаменты и живые комплексы. Это Риксос. Ну, а мы остановились прямо по соседству в отеле Мевен Пик. В Дубае мы прилетели около 7 утра, а заселение только в два. Мы попытались найти отель другой, чтобы заселить сразу, но ничего не получилось. Вот. А вообще мы изначально сюда планировали. Вот так вот выглядит входная группа. Ну здесь есть абсолютно все. Даже как-то бессмысленно перечислять. Вот, и экскурсии тут все можно заказать. И банкомат только не российский. Номер у нас на 13 этаже. Ну что, вот такая берога нам досталась. Бронировали по факту, не заранее. Ребенок устал, бросил рюкзак. Лег на кровать на нашу. Здесь ванна. За стеклянной дверью туалет. Это бар, ребенок недоволен, написано «Мистер Дмитрий Волков». Главное, Артем все оплатил, все зарегистрировал, а почему-то «Мистер Дмитрий Волков». Так-то вроде бы тихо, но когда открываешь балкон, шумновато, шумновато. Вид на бассейн, на стройку и море. Стоимость этого удовольствия 22 тысячи в сутки. Утро начинается. Побежки. Классная, конечно, набережная в Марине располагает к занятию спортом вип кабинки с накрытыми столами. Вот оно колесо. Жалко, конечно, что оно не работает. Мне немного странновато. Вот мы бежим-бежим, а спортивных площадок почему-то нет. Температура воды в Персидском заливе. 21 градус. Есть тут и такая площадка для занятий йогой. Развлекухи тут какие-то. Надо ребенка сюда сегодня выгнать. Потом мы на пробежке, а он дрыхнет. Вот думаем, куда полететь. Он трактор пылесосит, точнее не пылесосит, а песок с него сдувает. Есть тут и такое дело. Классный рассвет. Покажу вам немного дороги. высотки-высотки, развязки-развязки все строится-строится это ЖД-станция и там и прошла электричка это с правой стороны идет прям ряд автосалонов, они прям подряд идут разных брендов Мы приехали в самый большой торговый центр в мире – Дубай-молл. А потом переместимся в Бурж-Халиф и поднимемся, по-моему, на высоту 163-го этажа. Там будет невероятно крутой закат, поэтому не переключайтесь. Этот торговый центр в четыре раза больше мари Тут торговая площадь – 350 квадратных, ну, тысяч квадратных метров. А общая площадь центра – миллион двести квадратных метров выводишь эту информацию, <смех> загуглил. Огромный, конечно, торговый центр, весь его вам показывать не буду. Слушайте, ну здесь, я думаю, какой-то транспорт нужен. Здесь устанешь просто ходить. Это прям очень топовое местечко. Вот он, Дубай Мол. Фу, и сейчас я вам покажу обзоры вот оттуда, с самой верхней точки. Интересно, а когда-нибудь у нас в море будут вот так вот мусор? Это вылавливать. То есть, есть 148-й этаж, мы поднимаемся на 154-й. Как вы думаете, что это такое? Маша подумал, что это лифт. В общем, в этой комнате наклеили нам VIP Skype. И провели инструктаж. Мы, правда, ничего не поняли, а переводчик нашего это время вышел из комнаты. Ой, блин, только сейчас выяснили, короче. У нас, нам стик переклеили, у нас теперь самый крутой стик. И теперь мы поехали на 154 этаж. На 148-м, конечно, тоже неплохо. Но на 154 будет еще куча, не переключайтесь. Вот сюда едем. Вот он, 154-й этаж. Это просто какая-то сказка. Просто весь Дубай как на ладони, весь Дубай. Вот, мы уже пофоткались вот Маша выбирает фотографии. это еще не все тут еще ну, можно погулять значит фотографии альбом стоит <соторит> вот так это получилось вот просто знаю будете спрашивать здесь вот этот вот альбом вышел 370 дирхам на наши рубли это 70 большим тысяч вот сама экскурсия на одного человека 700 дирхам это на наши рубли 13 с небольшим тысяч в общем дубай совсем не дешевый спускаемся чуть ниже в общем стоимость входит здесь какая-то еда э, всякие напитки вот. для этого тут есть специальная комната вид с другого окна Ну, конечно камера не передает Эту атмосферу нам очень понравилась эта экскурсия, правда. Это я переместился в другую часть. Здесь отсвечивает меньше. но ну, смотрите, какая красота. Вот, кайф вообще. Можно спуститься еще чуть ниже. Посмотрим, что тут. А, ну тут, в принципе, такая же комната. Просто народу поменьше. Подсветочка такая фонтаны под лестницей ну вот он 154 этаж весь дубай как на ладони такая терраса здесь соответственно со всех сторон можно посмотреть а так кажется как какой-то макет смотришь и вот та часть, она прям активно застраивается. Там еще есть хорошие предложения. <с> Обращайтесь, звоните, пишите. Поймали мы этот чудесный закат. Вот только посмотрите на эту красоту. Кстати, вот там на горизонте виднеется та самая Марина, где мы отдыхаем. Смотрите, сколько народу в магазине Apple. И здесь их два, еще этажом выше. И консультанты все заняты ждать минут 30. Друзья, смотрите, то же самое место, да, несколько часов спустя. Смотрите, сколько народу и какое шоу тут начинается. Вот они, поющие фонтаны. Вы только посмотрите на эту красоту. А. И это то же самое место, только спустя несколько часов. Смотрите, сколько народу сюда пришло. здания в воде стоят. Побежка на рассвете. Такой класс. Никого нет. Сегодня решил пробежаться по другой набежной. Вот эти здания напоминают у нас Моравию в Сочи. А вот это Венщагинскую дачу. Смотрите, какие лайнеры там на той стороне. Мост с такой смотровой площадкой. Вот они, эти лайнеры. Думал, до них добегу. А тут все перекрыто. Верблюжий уголок на пляже. Фух, на сегодня хватит. Думаю, неплохо. Нам бассейн оказался не актуальным. Да и шумно здесь отстройки. Это все тоже относится к территории нашего отеля. Реклама Хенкин рядом с детской площадкой. Ну, здорово, конечно. Что тут говорить. Хочется немного вам показать именно вечернего дубая да как здесь вот вы видели днем а теперь смотрите как здесь вечером все горит в огнях мы обратили внимание на то что вот все эти палатки как у нас допустим да в сочи на набережный променад они здесь находятся именно на второй линии то есть на первой линии находится только кафе-ресторана. Ну и здесь же между набережной и второй береговой линией в окружении ресторанов вот такой небольшой парк аттракционов. И вот так эта имитация озера выглядит вечером. Смотрите, насколько прикольнее, да? Ну а здесь продают или сдают в аренду, не совсем понятно. Феррари. Решили мы присесть вот в таком местечке. Посмотрю, ну скажите, ведь наш жилой комплекс паркориков чуть-чуть напоминает, да? Только уровень выше. Сегодня я бегу по другой набережной. Кстати, стройка в Дубае не прекращается, она здесь круглосуточно. Нет, все-таки есть в Дубае обычные спортивные площадки для простых людей. Ну да, теперь понятно, откуда подсветка такая в Сочи парке. Да, вот он, жилой комплекс Сочи, парк один в один. Сейчас вам покажем еще одну достопримечательность, поэтому не переключайтесь, дальше будет очень интересно. The Point. Ну, настолько тут все красиво светится, даже катамараны. Здание как будто из кубиков. Мы приехали в самый крупный аквапарк в мире. Билеты покупали прямо в отеле. Стоимость такая же. Ну, на российские рубли это вышло нам на троих где-то около 20 тысяч рублей. Аквапарк вам покажу совсем немного, чтобы не растягивать видео. Друзья, вот только посмотрите, какие огромные масштабы. Здесь однозначно нужно пользоваться наземным транспортом. Про брать запретили с собой, поэтому я телефон поместил в такой тубус. Если что, извините за качество звука и картинки. Всей семьей будем спускаться вот с этой штуки. Вот здесь он самый адреналин. Смотрите, от не отсюда вылетели, и потом вот так. <смех> мне, не, мне не удалось снять, пока мы так летели. <смех> ну, реально не верится, что это была когда-то просто. Просто пустыня. Вон там можно с дельфинами поплавать, а там горки еще круче. Вот это здание из кубиков, которое вчера вечером мы снимали. Вот сам аквапарк. Ну, красота, конечно, неописуемая. Вот оттуда я вчера видео делал. То самое здание с аркой. Вообще, вот этот пляж, который сейчас на ваших экранах, он называется Пальма. И с высоты птичьего полета выглядит именно вот так. Параллельно можно выйти на пляжик, позаниматься спортом. Если далеко идти, то можно доехать вот на таком мобиле. Вот так выглядит райончик, который напротив, Блюватерс, где это колесо обозрения. Вот. В первый день нашего пребывания хотели туда поехать, но выяснилось, что это колесо обозрения уже давненько не работает, и вообще его хотят даже демонтировать. У нас ребенок так расстроился, что шел в номер. Днем тут по-своему красиво, вечером по-своему. Вот так здесь смотрят спортивные мероприятия. Лодка горит, как новогодняя елка. Да вообще весь Дубай горит, как новогодняя елка. Такие гуляли мы гуляли, бац, и смотрим, это шоу началось. За мои старания поставьте, пожалуйста, лайк. Это совсем несложно. И что-нибудь в комментариях напишите, понравился вам обзор или не понравился. Ну а в Дубае мы убили трех зайцев, отдохнули, посетили семинар по йоге. И налаживаем партнерские отношения. Поэтому в ближайшее время, возможно, на моем канале будут появляться и недвижимость Дубая. Вот. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Walk Street. До новых видео. Пока.